Детка я совсем не ожидал. Знаешь, детка, я, я совсем не ожидал? Смотрите, тебя тут в воде совсем Я уже Привет. Доброе утро. В Питер, Казань, Казахстан. Всем привет. Все, кто с нами. Келевра салам. Как дела? Ну что, рассказывайте, друзья, как вам два наших крайних сингла? Еду по творческим делам, по творческому движнику, по рэпу. Йоу! Понимаете, о чем я. Мега круто. Спасибо. Надеюсь, что вам понравилось. Я знал, что будут задавать вопросы, когда Антачи был уже не смешно. Энди, женись на мне. Ну ты же мужчина. Ты что творишь? Сучонок. Зачем так говорить? Не, ну если женич, то вряд ли это делать парень. В Москве концерт, не знаю, друзья, даже не, не, не хочу обещать в ближайшее время. Когда крими, криминал. Какой криминал? Вот я вообще не догоняю, о чем вы. Вы потом придумываете название треком, а потом иди догоняю, о чем вы. Мы же совсем по-другому их называем. Криминал. Это я сейчас не во Владике, брательник. Трек Вера выйдет на альбоме у Мама, Дигги. Мамама Криминал. Я вас тоже люблю, друзья. Уже ничего это не важно. Я уже потом сам пойду. Где хиты? Что для вас хиты? Трек со скрипи когда-нибудь. Почему Виаги удалил страницу в одноклассниках? Он в тоже удалил страницу этот. Он сейчас на через пейджер общается со всеми с нами. На самом деле Азамат удалился. от сетей просто из-за того, что они они ему надоели ничего такого нету прям серьезного Вы задаете много вопросов по этому поводу Азамат просто решил разгрузиться это хорошее решение не то чтобы хорошее здравое мы его поддерживаем все правильно Задумайтесь об этом. Сколько времени отнимает все это. Салам, салам всем, кто подтянулся. Давайте поговорим по, по трекам. Хлой, брат, как ты? А, у нас даже не два трека, что-то я забыл У нас еще и туман ее С Хлоем выпустили трек Кстати, как вам этот трек? Мне кажется, это уровень Такого не делал никто Еще на Хаджиме Такого качественного звучания На английском за исключением КАДИ. <связанная> Туманчик выстрелит еще. Обязательно. Все только начинается. У Тумани ее сейчас очень много крутого материала он мне показывает. Каждый день что-то новое, я лично я в шоке, не знаю. Готовьтесь, друзья, это будет очень серьезно. Другой уровень вообще какой-то. Что-то прям очень новое, свежее дает. сейчас делает Санек. Спасибо, брат, тебе тоже хорошего дня, выздоравливаем, мы тебя ждем. И нам нужен всегда рядом. А как вам Хлой, друзья? А как вам вообще это получается? Это первый трек, первый записанный его трек. Интересно ваше мнение. Мне кажется, для первого трека это очень-очень сильно. Ман творит, годное дерьмо, базару нет, а скажи, когда выстрелит. Э -э, несмотря что вы подразумеваете под словом «выстрелит». Лично для меня он выстрелил уже с первого трека его услышанного. То есть он сразу мне залетел, он сразу выстрелил, если говорить о моем понимании. Когда был, не смешно, честно. Я люблю хорошие шуточки, вот смешные, но сейчас как-то не очень. Вот если бы прошел месяц-два и вы написали, когда Антач был, тогда я, может, еще посмеялся. Когда забыл бы просто про это уже. Мама Фридом. Да, в принципе, готов он уже тоже. Сейчас в ближайшее время будем решать, что с ним делать. Должны понимать, что треков, в принципе, у нас много. У любого артиста, который давно уже занимается музыкой, всегда есть много демок, много треков, которые когда-то записывались. Просто сейчас всегда самый острый такой вопрос бывает. Лично для меня, не знаю, как для многих. Но это вопрос с, ну, с релизом, именно с датой определения. Определенность. Ее пока нету Потому что мы в первую очередь заботимся о настроении. Это очень важная вещь. Нужно понимать, в какое время ты должен дать людям, ну, подарить людям свое творчество, свое, свое творение, чтобы это было точно, чтобы это было вовремя самое главное. В Павлодаре концерт будет. Да я бы с кайфом вообще выступил. И в Павлодаре, и в Караганде. В принципе, Казахстан сильно нравится. Что мне, что Азамату. Там очень такая теплая обстановка. Всегда нас там любят. Мы это чувствуем, мы это видим. И не за горами те дни. Возможен ли Fits t Да мы с Кирюхой часто да, обсуждали. Но это... Тоже такой вопрос. Точно я не смогу на него ответить, потому что для нас, в принципе, все эти совместные треки – это не самое главное. Для нас главное – это отношения, наверное. А треки – это уже второстепенное, оно. Мы к этому можем прийти и можем вообще не прийти. То есть самое главное, что парни от души круто делают музыку. А там будет, не будет – это уже вопрос времени. кто сливает ваши треки. Кстати, вот по этому поводу хотел еще поговорить с вами. Э, треки не сливают, и они... Я много комментариев видел по этому поводу. Пишут, там слили трек, не слили трек. Но вы должны понимать, что э, треки, они где-то появляются раньше. За счет того, что в iTunes... Образом? Да, часовые пояса мы в iTunes можем, грубо говоря, выбрать дату, поставить число выбрать время и этот трек может появиться естественно раньше где-то у кого-то за счет того что ну разные часовые пояса и поэтому у кого-то он появляется раньше и естественно он появляется и в ютубе и там и там но на площадках по московскому времени он появляется в назначенном порядке Родная, пойная репите, очень крутой трек. Вообще последние крайние три трека мне очень сильно ну, нравятся самому лично. Вообще редко, когда нравится свое творчество, но вот крайние три трека это очень интересный. Продукт. Привет, с Киева. В Киев привет тоже летит. Концерт в Перми будет? Не знаю. Тогда в Самару. Не знаю, друзья. Вот эти вопросы можете даже не задавать я. По поводу концертов у нас сейчас нету. Нету Определ... Определ... определенных каких-то да, конкретики. Нету. Тумань, йо. Ты где, брат? Давай-ка я подключусь к тебе. Секунду. Секунду. Не удается присоединиться Санек, тебе что-то надо делать С телефоном, по-моему Или с жизнью, я не знаю Тебе надо поменять Поменять как минимум взгляды Да, короче Что-то не получается у нас никак присоединиться Причем у тебя Сделай с этим что-нибудь Ваки, фото с вами. Спасибо вам. Да не за что. Инди, как жизнь? Все хорошо, спасибо. Работаем. Трудимся, делаем. В кока никогда необычно. Должен был сегодня вас возить. А, прикинь, пух. Мне вот чел пишет. Должен был сегодня вас возить. Это вот походу, да, пацан? Аланда, Аланда, души не понадобилась твоя помощь, спасибо. О, Киев Стоунер, салам, брат. Годы нас судья решает вообще, очень смешно, смешные ролики выходят, вот побольше бы таких, красава, заставляешь повеселиться. Поздравляю Цапу с днем рождения. Передаю привет ту Максу Марк, Маркел. Маркел. Салам Алекумс Павладаров. Павладар тоже салам. Альберт. Твои сердечки, мои сердечки, брат. Энди треки наподобие тамада будут. Вы имеете, под прям, имеете в виду под прямую бочку? Да, я, я кайфую тоже с, с, с такого хаоса, с дипчика. Я по-любому буду что-то такое делать. Уже есть даже что-то. Но пока, пока мы это все морозим. Приморью привет. За кой клуб болеешь? Не сказать, что я в принципе сейчас прям слежу за футболом. Раньше болел за Арсенал. И сейчас, наверное, болею. Просто меньше уже интересуюсь. Боями тоже не очень интересуюсь, не совсем. Музыка у меня на первом месте. За остальным как-то не слежу. Девочку возьмете в команду, пока не думали об этом. Зачем нам девочки, если у нас у всех такие великолепные, прекрасные голоса? Азамат лучше любой девочки вообще поет. Да, кто-то на заднем плане, я не знаю, Стас Михайлов, кто, кто это вообще, не шарю. Но кто-то, да, кто-то нам делает настроение. А кто, если не ты? Подпишитесь, Аркисян. Следишь за выступлением Мурата Гассиева, конечно. Кто, если не ты? А если девочка не петь будет, очитать? читать? Не знаю даже Надо найти такую девочку Которая будет читать Или найти мальчика Сделать ему операцию И тогда девочка будет читать Как мальчик Вот прям хочется под них Женское счастье Почитай мне роман Инди, что у тебя на стакане написано У меня на стакане написано Сослан Бечер вот, Сослан Бечер Это мое кодовое имя Замат хорошо, не беспокойтесь, друзья, все хорошо, не переживайте. Приятно что Приятно, что вы пишете такие вещи. Все хорошо. приостановлен по телефону набрали друзья извиняйте так, посмотрим кому можно присоединиться когда пока не знаю как закончим дела с кем едешь с братьями с родными как насчет прямых с подписчиками как насчет кривых со мной нормально нет я юморю гол <смех> транс. Ты, ты о чем, мен? Песни на репите топ. Спасибо. Ладно, друзья, я уже вот подъезжаю. Всех был рад видеть, слышать. Ну, ладно, не слышать. Видеть. Читать. Спасибо всем за. за все за теплые слова ставьте лайки, ставьте лайки подписывайтесь на мой канал да давайте друзья обнял спасибо